Друзья, мы начинаем с вами замечательный скептический летсплей. Я думаю, что когда слышится фраза «скептический летсплей», люди, как правило, представляют что-то именно такого рода. Правильно? А не, черепяш... не черепашки-ниндзя. Естественно. Нельзя. Кому нужны черепахи, когда тут есть карты? Так, подожди, подожди, подожди. Ты сейчас хочешь делать что-то очень неразумное. Подожди. Для начала мы сделаем вот так. Ух ты! Вот. А это мы передвинем сюда. А теперь можно уже начинать играть. То есть, слушай, ты, ты специалист в этом деле. Ну конечно. Угу. Я хоть в офисе никогда не работал, но.. Представляю, когда-то у меня на компьютере не было ничего, кроме карт. А, да, ну что, что у нас сегодня, предсказатели? Конечно, э, ну вообще хотелось бы, чтобы ты вначале объяснил мне смысл. А, кайфер. кстати, подожди, это, а, это же косынка, это не Конечно Я же. думал, это целитер. Ну нет, это это. Да. Ладно, хорошо, значит, здесь цель разложить все это. Красная на черную, черная на красное, и все, и надо это в столбик уложить. И у нас есть свободные места вот здесь. Да, поэтому мне показалось, что это Ну, в общем, это потрясающая игра, она очень, ну как бы. Кинематографично. Да, здесь куча монстров, смотрите, вот они, видите, вот они сейчас частично закрыты, можем. Смотрите, внимание, сейчас посмотрим на одного. Это он мне напомнил одного, малоизвестного, но известного нам псевдофизика. Ладно, не будем смотреть на него слишком долго. Так, поехали, что делаем? Я Так смотри. А вот вот вот Смотри, смотри, вот вот, смотри. Быстро переносим сюда мы просто в шоколаде. И тут же берем четверку, берем. Да. И пятерку берем. Можно. Берём. Смотри. Сейчас попробую фокус. Получится, не получится? А нет, не получится. Дважды. Не, не, нет. А, ну да, в солитере по-другому все, блин, в следующий раз не выиграем. Так, ну что? А, а, что дальше, давай. Да, 5 на 6. А где это я видел? Крести, левый ряд. Сюда, да? Да. Сюда? Да, конечно. А даму? А даму пока оставь. Надо вовремя уметь оставить даму и начать с малого. Вот. А теперь мы шестерочку передвигаем сюда. Это фигня. Да, уважаемые друзья, вы сейчас видите последовательность совершенно бесполезных действий, я уверен. Ну почему? Мы систематизируем, создаем порядок из хаоса. Кстати говоря, если, если вот мы смотрим на, на вот эти вот карты, если попытаться ну, смотреть на это как на, ну, на некое предсказание твоей судьбы, Илья, вот что ты можешь сказать по этому поводу? Вот очень часто всякие там предсказатели раскладывают как раз вот именно такие штуки и говорят, что, ну, понимаешь, вот эта семерка означает, что скоро у тебя будет ребенок. Да, почему именно семерка? Вероятно, форма... потому что под ней король и дама. Причем одинаковой да. масти. Но знаешь, с другой стороны, вот когда они одинаковой масти, это какой-то намек на межродственные связи. И это уже не очень хороший знак, я считаю. Хотя нет, я, я не осуждаю, если кому-то это нравится, но мне кажется, это немножко все-таки неприемлемое занятие. Вот, это уже ближе к истине, но смотри, в таком случае мы видим, что между мужчиной и женщиной любовь, но кто-то стоит позади, и мешает вполне возможно влияние родственников. То есть, например, вот за этим королем да, стоит, например, властная мать, которая очень мешает ему создать себе семью. Вот, потому что вот какая-то ревность, что-то такое им мешает. Поэтому что нам нужно? Нам надо освободить место, да, для молодой семьи. Вот Да, для начала. И чтобы, опять же, у матери все было хорошо, ей надо тоже найти себе какое-то занятие. Для этого мы сейчас передвинем что-то куда-то <смех> вот и смотри -то -то. мы освобождаем с одной стороны короля до да, этого гнета <смех> и, и при этом мать которая еще похожа не совсем старая даем ей какой-то шанс на будущее либо же <смех> в другой интерпретации вот видишь валет да валет это что же получается мальчишка паш да то есть вот эта семья, как бы молодая, подарила внуков. Э, mm, и, точно. И, и, вот, предсказания Слушай, работает. а внуков, это вот внук, а вот эта десятка, она символизирует собой приставку игровую. Ну да, приставка, а это картридж, девятка уже. Да, картридж, да, да, да. И там как раз находится вот этот пассианс. Все же дети играют, всегда сразу же бросаются играть в пассианс. Естественно. Вот Не это. черепашки же да. а нельзя. Так, вопрос в том, как достать вот эту восьмерку. А, подожди. Давай сначала освободим туз, потому что тузы решают все. Причем, обрати внимание, он автоматически туда перелетел. Фактически посредством магии. То есть ты не трогал его мышкой, он сам полетел. Да, ну, потому что тузы, как высокопоставленные чины, они свое место знают, и они занимают его, как только оно освобождается. То есть все понятно, это предсказание... Как оно тут работает? Вот вы помогли кому-то, кто достиг вершины, и он тут же о вас забудет. А, Глубоко мысленно. Весьма. А, так, ладно, давай подумаем. Да, Мы... пока, пока Илья размышляет, я хочу рассказать, я значит, да. следующее видел. Относительно недавно я смотрел на YouTube какую-то девушку, которая оказывает услуги гадания. Вот она делает такие расклады разные разные разные там на всякие вещи тоже при помощи картаро, при помощи еще каких-то карт есть еще какие-то такие и слушай я думаю тут почему-то а я вспомнил лимит свободных мест Точно, поэтому мне не получается передвинуть а, в смысле лимит свободных смотри, мест смотрим что вот я хотел вот всю эту конструкцию передвинуть сюда да. но а, смотрим у нас э, есть лимит на перемещение. Мне надо передвинуть 4 карты, у нас свободно только 3 места. Вот 2 места свободно. Еще одна карта может перемещаться. Э, вот. а -а -а -а. Это, это тоже, знаешь, такая аллюзия получается, то, что э, в нашей жизни не все просто, и для каких-то перемещений тебе нужен простор, да, то есть средства, время, да, финансы. То есть, например, возьмем вот эти две фигуры, да, будем считать, что это финансы. И чтобы освободить место, да, нам надо, допустим, их куда-то потратить. Но их надо потратить с умом. Вот. И так как мы люди разумные, мы не делаем поспешных... Да, не принимаем поспешных решений. Так что ты пока рассказывай про гадальщицу, а я подумаю, куда-то что применить. Да, значит, я продолжу. Она. А, вот она гадала на картах Ленорман. И вот она рассказывала всякие вещи, что вот там у нее было, конечно, много того, что мы назвали бы холодным чтением. Ну, точнее, это было не холодное чтение, потому что она на YouTube делала гадания, которые ей кто-то заказывал. То есть она говорит, вот у меня есть знакомая, которая меня попросила ей погадать, и она там всякие такие базовые вещи, типа сдаст ли, например, ее, ее друг экзамен. И она, конечно, говорила очень много общих вещей. Но что, на что я обратил внимание, что когда она гадала на тех, кого она знала лично, то по сути речь шла о некоем ну таком, не скажу, что обязательно дружеском совете, но о некоем психологическом анализе. Когда она говорила, ну вот эта карта обычно значит, что человек либо там такой-то, либо такой-то. Но поскольку я знаю этого человека лично, то, конечно, ясно, что он такой-то. И по сути перед нами, если человек разбирается немного в психологии, ну не на научном уровне, а хотя бы на бытовом. Есть же люди, которые действительно так, либо понимают мотивацию людей неплохо, либо просто умеют манипулировать в том числе. То они могут действительно предоставлять такие услуги, когда человек приходит к гадалке. Он ей все рассказывает о себе. Она его хорошо знает. И она из года в год дает ему определенные советы, исходя из того, что она о нем знает. Да, у моего друга подобная проблема. Он ходит, правда, называет ее почему-то психологом. По большому счету, тоже не больше, чем гадалка. И вот она дает ему какие-то советы, которым он следует. И парень, на самом деле, я считаю, в очень большой опасности, потому что э, под влиянием очень серьезным он находится. То есть на уровне, что вот ему скажут выпрыгнуть из окна. И вполне вероятно, он может это сделать. Да, да, продолжай. Ну, в принципе, я практически все сказал. Я тоже хотел сказать, что э, когда вот люди вот так вот ходят, то тогда они начинают говорить, что да, ну она же все про меня говорит правильно. И с одной стороны, ну как бы ясно, что вы и сами все рассказали, вот она о вас все правильно и говорит. А с другой стороны, ты понимаешь, что здесь уже оказывается некая услуга, которая, ну, то есть это уже не обязательно мистика. Ты пытаешься человеку объяснить, что это мистика, а мистики-то уже никакой не происходит, и даже гадалка может и не подавать это как мистику. Иногда это бывает просто разговор. И вот такая вот интересная ситуация, что у этих, вот мысль такая, что у этих мистических практик очень часто есть некое рациональное зерно, которое скрыто, то есть мистическое наружу, а то, что происходит, может быть действительно, либо реальная помощь, либо какое-то действие, об этом не говорится, и человеку кажется, что это все мистика работает. А на самом деле это работает просто там совет опытного человека, по сути. Да, просто вероятно эти люди не хотят вникать, то есть их интересует результат. Они какой-то результат получают, и потом уже к этому что-то добавляют. Ну просто, знаешь, есть люди, которые в принципе честны, да, которые с тобой поговорят, дадут совет, да, помогут, но обычно их называют друзьями. А есть люди, которые берут за это деньги. Вот. И способ отъема денег можно вот, придумать какой-нибудь типа научный, какой-нибудь психотерапевт, вот, хотя наш друг Невеев что-то как-то не очень их жалует. Не, я не знаю, нас склонен согласиться с ним, но ну, неважно. А есть люди, которые с налетом мистики. Не, нет, ты не передвинешь сейчас четыре. Так, а что делать-то? Смотри, моя цель такая: хочется, мы должны, прям... мы должны взять, мы, это, мы должны взять должны вот эту семьи, да? Да, мы должны вот эту двойку ее вот сюда поместить. А, да, мы это помочь сделать. воссоединиться семье. Так, мы не можем прямо сейчас это сделать. Нам придется это отложить и заняться, знаешь чем? Нам надо освободить бубного валета, который вот здесь боком. После этого мы переложим его наверх домой короля. Да, но все вот эти закрытые, я а... даже не знаю как. Это невозможно. Ну, я бы не был так уверен сейчас. А, подожди, я какая у меня мысль была? А, ну вот. Для людей более доверчивых можно да, сказать, что вот ты обладаешь каким-то даром, ты ясновидящий или еще что-нибудь такое, и можно вешать любую лапшу на уши, а так как большинство людей приходят за вполне бытовыми советами. Да, но обычно кто ходит к гадалкам? Ну, если не брать случаи, когда у людей какие-то там со здоровьем проблемы или что-то дико криминальное. Зачастую приходят люди с какими-то личными проблемами, возможно, просто поговорить хотят. И советы могут дать вполне обыкновенные. вот Но так как вам оказывают мистические услуги, за с вас будут требовать и плату определенную. Не знаю, мне кажется, это не очень честный подход. Так, что ты хочешь? А Мне посоветовала игра сделать так. А, да, но у тебя свободно три карты, а ты можешь, тебе надо четыре передвинуть. Смотри, знаешь... Ну там... это можно отменить, в принципе. Нет, подожди, не надо. А, смотри, сейчас пятерку наверх передвинь. Даму тоже. Короля верни на ее место и на него даму. Так, и что мы достигли? А, Пока что ничего. Пока что ничего, но мы только начинаем. Теперь ты можешь всю эту конструкцию с валитом передвинуть на нее. Так, теперь, теперь. С моей точки зрения, если гляньше, кстати, да. а -а как тебе кажется, вот по эмоциональности эта игра выше, чем черепашки или ниже? Она глубже. Это более глубокая игра. Да, это более глубокая. Она затрагивает такие вопросы. Понимаешь, с черепашками мы обсуждаем, возможно ли такие мутации, возможно ли э, мочить голыми руками роботов. Это, несомненно, важно, но здесь мы пытаемся разобрать, как люди вешают нам лапшу на уши с помощью карт. Так, ладненько. Э, давай мы сейчас... Смотри, тут два варианта. Пока что. Либо нам надо освобождать нишичины, да, то есть двойки, тройки. Либо нам все-таки заполнить, полностью... Э, забить бубновыми фигурами все, и потом уже заниматься... Понимаешь, да. если бы мы могли хотя бы вот эту освободить 4 штуки, мы бы освободили вот эту. И у нас двойка бы уже пошла. Тройка, четверка. А мы не можем этого сделать. Нам нужно, чтобы у нас было раз, два, три, четыре свободных места. Все. Да, все сложно, как в жизни. Например, два валета, которые нам очень нужны, они, они вот погребены буквально. Давай посмотрим еще на подсказку. Давай, тут есть подсказка. Да, тут есть подсказки. Вот, подвиньте королеву крести на пустое место. Не знаю зачем. Ну вот мы подвинем. Ну... Но... Мы можем передвинуть вот эту парочку престарелых вот уже таких. Это, видимо, дедушка с бабушкой из другой семьи. Там вот семья была жениха, а тут, видимо, семья невесты. Мы освободили четверку, вот только зачем она нам нужна, я не понимаю. Посмотрим. Теперь они просят вот это подвинуть зачем-то. А зачем? Нет смысла. А, ну хотя нет. нет. Я понимаю, что не имеет в виду. Я понял а а что? Все, потом у вас больше нет ходов. Так. И сейчас будет у вас нет ходов. Теперь мы можем только две карты перебрать. А, смотри, что они делают. А дальше что? А будем сами думать или будем все время подсказки смотреть? Не, давай сами, иначе нет смысла. Нельзя видеть машинам в таких вещах. Так, так, так, так. Нам, знаешь, все-таки надо было освобождать Боби. И все задумались. Так, давай мы попробуем... Так, если мы крести... Нет, у нас... Где у нас крестовая... А, слушай. Нет, нет, нет, не так, не так. Давай по кусочкам попробуем... Вот, а, в, а, вот на эту пятерку это перенести пятерку. Вот теперь пятерку шестеркой на семерку. О -о -о! А двойку наверх. Ее все отлично, вот. отлично, отлично. Теперь мы по по получаем двух валетов и мы их просто распихиваем. Распихиваем вверх по, по дамам, да. И теперь уже можем. Клево, да? звучит? Да. распихиваем валетов по дамам. Да. Замечательно. А, все, можем продолжать наше шоу. Нам нужна двойка, спокойно wow. эта двойка подождет, нам надо теперь Так, 5 на 6, э, десятку, mm -hmm. да, верно. Видишь, я, я начинаю разбираться в этой игре. Молодцом, теперь э, нам в любом случае надо короля на пустое будет место, но возможно не сейчас, а нет, можно, можно подними, девятку, подними девятку, короля передвинь. И даму. Можно даму тройку на четверку. Красную тройку на черную да. четверку, да. В этой игре какой-то расизм есть. Знаешь, мы, по сути, переселяем черных и индейцев с насиженных мест. Мне кажется, эту игру да. придумали американцы. Так. Я, кстати, думаю, что эти, этот пассианс может быть французским там. Но мне докажется. У меня нет никаких исторических знаний на эту тему, но я могу придумать. Я что, не... кстати, доказывает, что все эти знания очень легко придумываются. Вот давай придумаем, что это французский пассианс, который играл Людовик XIV. И когда французы переселяли негров? Это сильный аргумент. Именно. Так, ну, да, что кстати, дальше? так и работает псевдоистория, да, по-моему? Конечно. А, выдумываешь, Она работает? Ну, <смех> и работает их риторика. Выдумываешь какой-то факт или что-то такое, придерживаешься его, несмотря ни на что. А, так, а теперь нам, несмотря ни на что, надо Ну, дальше что четверку. Делать. Так, где у нас четверка крестовая? А, отправляй четверку крестовую на тройку. Она у тебя влево вверху. Вот да, и вправо, вправо, вот сюда. Точно, слушай, она у нас давно уже есть, и пятерка. Да. Ну что, по-моему, мы делаем этот пассианс. Мы, конечно, несколько раз посмотрели подсказки, но вообще, я считаю, мы молодцы. можем mm -hmm. даже раз увидеть это место, не знаю, зачем ли надо. Ну, кстати, я Можно. бы сейчас не делал. Почему? не а захватает. А, передвинем сюда, вот куда ты хотел, обе карты. Не, попробуй их вместе. А теперь всю эту конструкцию на пустое место. Теперь семерку в сторону, и мы сразу захреначим их наверх. обе. А вот и семерку, а туда же на шестерку. И восьмерочку можно. Ну то есть, и ребят, и девять, вот восьмерка. именно так это делается. Сели, подумали, разобрались и выиграли. Да, как бы да. считаешь, это уровень. То есть, я не знаю, насколько, насколько это оказался... А это уже другая аллюзия. Или? Я правильно использую слово аллюзия? Мне оно так нравится. Аллюзия мне нравится. тоже очень нравится. Очень а, нравится. Смотри, <свят> я пришел к некоторым мыслям, ну, наблюдая за всякими разговорами фриков и прочее. Когда видишь где-то в комментариях откровенное фричество, например... Не так давно мы публиковали новость, что в ходе какого-то эксперимента выяснилось, что ну, когда люди видят привидения, работают определенные какие-то доли в мозгу. И, ну и поэтому эта иллюзия возникает и там ну, в комментариях к этой новости на самом сайте какой-то чувак начал очень там подробно писать про какие-то волны, про, про ИНО и прочее, то все в кучу. Но первой реакция было вот просто там написать в комментариях что-то в стиле «ты придурок» и все такое. Но потом я подумал, блин, а смысл? Это не поможет. Здесь реально надо подумать. И если хочешь кому-то начинать что-то доказывать, надо вот просто взять, разобрать это, привести какие-то э, факты, да, и вот нельзя вот так с места в карьер. Так и в косен... э, в Косынке, в в... что в Косынке, что в солитере тоже надо сесть и подумать. Так, ну что, попробуем или может солитеры? А кстати, посмотрю, есть он здесь или нет. Ну что, я думаю, что этот сеанс можем закончить. Я думаю, что все наши зрители счастливы, что наконец-то они, собственно говоря, получили то, что хотели. Люди да, хотели более люди игру, хотели, чем да, современные. Да. Люди хотели чего-то более глубокого. И людям, видимо, казалось, что недостаточно динамичны были игры, которые мы были занимались. Да. А вот здесь просто такой накал страстей. Вот реально одно дело спасать Нью-Йорк, играя черепашками, или Кубу, играя в шакалов, и другое дело спасать семьи людей. Да и вообще, смотри, причем обрати внимание, оформление этой игры в симпатичный зеленый цвет. Смотри, какое разнообразие красок. Реки странные, я бы сказал даже страшные лица. Ну как бы это круто очень. Вот, Знаешь, эти, да. эти лица, вроде бы кажутся страшными, но когда ты их узнаешь, понимаешь, что они все-таки немножко другие, и начинаешь видеть эти лица уже в ином свете. Да. Всем большое спасибо. За да. Это. Чего я вам желаю?